На самом деле, это история российского стартапа, стартапа из глубинки. Она очень вдохновляет, потому что она показывает, что любой человек, который хочет что-то делать, он может в своей жизни сделать бизнес любого размера. А Мы стартовали в середине 90-х, когда были вот эти все лихие времена, и я из научной семьи, и сама должна была заниматься наукой, но попала на презентацию компании продаж», и меня бесконечно вдохновила идея, вот сама идея того, что это экосистема, которая позволяет любому активному человеку начать ну, капитализироваться, начать выстраивать финансовые потоки, начать свой собственный бизнес, даже если у тебя не было опыта. А Я попробовала первые 6 месяцев. После этого решила сделать свою собственную компанию, потому что, потому что хотелось продвигать российский продукт. Мы купили первые патенты, после этого основали свое собственное производство. а Идея России очень понравилась, понравилась своим патриотизмом. И а, начались продажи. И сейчас компания работает более чем в 60 странах мира. В две с половиной тысячи сотрудников по всему миру именно штатных сотрудников. А компания компании больше 250, по-моему, даже по-моему двухсот партнеров, консультантов, которые занимаются продажами каждого жилья. Двухсот пятидесяти чего тысяч? тысяч. Да. Татьяна, получается, у тебя компания как Сбербанк.